Привет, мой дорогой друг, и сегодня мы с тобой проверим один очень интересный эксперимент. Три эксперимента, три рецепта, которые мы, так сказать, проверим, и работает это или нет, а самое главное, что это? Это как правильно отбелить белую подошву, как бы это странно ни звучало, ну, любого, обуви, кроссовки, там, что угодно. Я сейчас помыл, то есть физически она отмыта, и дальше это вот уже такие мелкие вкрапления, которые даже щеткой не отмываются, есть где-то места, где они пожелтели, вот, допустим, вот здесь. Это уже не отмывается с помощью щетки, губки и тому подобное. И мы сейчас проверим. Первое у нас будет на пробе. Это зубная паста. С помощью щетки будем наносить. Мы будем, в принципе, все наносить с помощью щетки. Следующий после зубной пасты. Стиральный порошок. Мы его будем разводить в такую небольшую кашицу. И еще один вариант. Это сода гашеная с помощью уксуса. Вот так вот. Сейчас мы разделим на три полоски, то есть три места, где мы будем применять наши средства, а потом сравним. Погнали! Я сделаю простейшее разделение просто вот, вот таким вот образом. Вот так. На всякий случай побольше сделаем. Вот таким вот образом готово Ну, пожалуй начнем с первого это у нас зубная паста я каждый раз после всего буду промывать э, щетку чтобы эксперимент был технически честный и да для особо э, назойливых комментаторов это техническая щетка я и как раз часто очищу вот подошву чтобы не было, что смотрю, не перепутай. Приступим. И я думаю, первую, наверное, возьмем вот эту часть, наносим. Пока оставляем, прополаскиваем. После буквально 5 минут легкого трения, можно уже увидеть, что по сравнению, допустим, с соседской частью, либо носком, данная часть очень хорошо отмылась. Убираем, вытираем. И вот что мы видим. Реально очень-очень белая. Вот он мысок, смотрите. Вот эти вот следы грязи, они не отмывались щеткой с помощью мыла. Очень хорошо работает. Теперь давайте попробуем, я думаю, что обычный порошок стиральный. Мы его разведем в небольшую кашицу, буквально немного порошка, немного воды. Понятное дело, что вы можете сказать, что щеткой можно оттереть все что угодно, но нет. Поверьте мне, и вы сейчас увидите, что, допустим, тот же порошок работает гораздо хуже, Да, я думаю, оно даже сейчас видно. Вот эта вот нижняя часть, она даже не хочет и не собирается отмываться. Не хочет. Здесь идеально. Здесь вот этот же узор не хочет убираться. Также сейчас попробуем следующую. Мы поняли, что порошок плохо работает в данных условиях. Ну и последний на сегодня опыт. Это сода. и уксус итак пробуем у нас должна получиться вот такая вот кашица не знаю, чисто визуально особо от стирального порошка не отличается и возможно даже хуже Поэтому для объективности, для объективности я сейчас вот эту всю длину почищу с помощью зубной пасты, чтобы понять, что все-таки зубная паста самый лучший вариант. Я думаю, видно, допустим, вот здесь этот резкий переход после зубной пасты. Теперь да, продолжим здесь и почистим полностью с помощью зубной пасты. Я теперь думаю, что каждый уважающий себя джентльмен который хочет ходить с белыми подошвами, должен купить себе самую дешевую зубную пасту и ей в случае чего очищать. Запах, конечно, такой себе уксус и зубная паста. Но я думаю, уже, уже заметно, что это совсем другой калинкорд. И это действительно получает самое лучшее средство. Я так в универе чистил кроссовки всегда. Поэтому. Ну классно же. Вы только посмотрите. А вот обратная сторона. Могу сказать только одно. Берите на вооружение. Данный способ реально работает. Остальные способы, к сожалению, ну такое. Либо же вы просто будете весь вечер сидеть, драить себе подошву. Это же способ вы сами видели. Буквально пару минут и просто идеально. Не идеально. Обратная сторона, нечищенная. Чистая сторона. Я думаю, это заслуживает вашего лайка, а также комментария. Напишите, как вы ухаживаете за своей обувью. Пока!